Если вы любите сладенькое, самое время заготовить вкусный клубничный джем на зиму. Рецепт очень простой и понятный, так то сложности не будет. Запоминайте, как приготовить джем из клубники на зиму. С недавних пор я перешла с варенья на джемы, они невероятно красивые и вкусные, аромат просто потрясающий, открываешь баночку зимой и чувствуешь лето. Да и процесс приготовления именно клубничного джема очень простой, понадобится только кастрюля с толстым дном из нержавейки или антипригарная, а также погружной блендер. Джем получается средней густоты. Для более плотной текстуры можно добавить желерующие вещества. Смотрите и запоминайте, как приготовить джем из клубники на зиму. У меня получилось готового джема 4 баночки по 250 мл. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Для приготовления джема понадобится только клубника свежая и сахар в пропорции 1 к 1. Клубнику переберите. Порченные ягоды нельзя использовать, берем только спелые и здоровые. Промойте хорошо под проточной водой от пыли, откиньте на дуршлаг. Чтобы стекла вода, оборвите хвостики. Сложите в глубокую посудину, засыпьте хорошо сахаром. Потрясите миску. Чтобы сахар проник и внутрь, оставьте клубнику пускать сок на 2-3 часа. 2. Возьмите кастрюлю с двойным дном, чтобы джем не пригорел, переложите клубнику с сиропом, погружным блендером переруйте до однородной массы, доведите до кипения джем, сделайте маленький огонь, уваривайте джем наполовину, периодически помешивайте, снимайте пену. Время варки джема индивидуально, зависит от сорта, от количества воды в самой клубнике, а также от темпа кипения джема, у меня ушел час на уваривание. 3. Готовый джем видно, он меняет цвет на более темный, становится чуть гуще, если капнуть на блюдечко, то капля не растекается, а медленно ползет, джем готов. 4. Наполните джемом заранее подготовленные стерильные баночки, закрутите их крышками и переверните вверх дном до полного остывания, потом можно убрать джем в темное место для хранения. Вкуснее тем, кто подпишется. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты. Клубника 1 килограмм, сахар 1 килограмм. количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Жду снова и желаю вкусного дня.